Всем привет, дорогие друзья! Это канал Тайна НЛО. Вы, конечно, наверное, хотите узнать что-то интересное. Да и самое главное, что происходит на нашей планете. Давайте мы разберемся. То, что вы видите сейчас на экранах, это не только этот день, но и следующее. Оказывается, по многим причинам нашу планету окружили неопознанные летающие объекты. Да-да, не думайте, что так это... шучу. Но на самом деле, оно на самом деле правда. По многим причинам множество объектов НЛО, а именно их очень много, начали патрулировать нашу планету с разной, можно сказать, стороны. Но суть в том, что НЛО готовит необычный сюрприз для людей. Да-да, такое ощущение, что нас ждет что-то страшное. Но суть в том, что мы должны прекрасно понимать, что планета Земля окружена уже множество кораблями. И так давно было сделано необычное открытие. НАСА заявило о том, что на Земле уже, можно сказать, скопилось около несколько сотен НЛО. Они по всему миру прятаются. Но для чего? Кто-то находится под водой, кто-то под землей, а кто-то в горах или где-то в снегах. Но суть в том, что НЛО не хотят просто так отдавать планету Земля. По многим причинам, что это еще Земля, которая может давать и жизнь, и также может забирать. Но суть в том, что вы видите сами, что просыпается, а именно где. Сейчас происходит необычная такая система. Вулканы проснулись по всей, можно сказать, Земле. Они просто начинают ужасающий свой путь на бедные и необычные города. Но суть в том, что эти необычные планеты, которые окружают нас, они также были раньше, как и это. Но суть в том, что с ней случилось необычное, случилась глобализация системы, погибли все, кто там находился. Но часть того, что находится под землей сейчас на Марсе, на Луне и на Солнце, мы прекрасно понимаем, что скрывается за этой необычной, очень странной логике, очень страшные события, которые нас сейчас будут ждать. Солнце постепенно начинает угасать. Планета Земля также теряет свои последние, можно сказать, накопленные ресурсы, которые сейчас могут уйти в другую быть, которые уже люди понимают прекрасно, что деревья, вода и все остальное будет борьба за ресурс выживания. Но суть в том, что НЛО патрулирует нашу планету неспроста. Планета Земля функционирует для благодаря... Не нам, благодаря НЛО. На нашу планету уже, можно сказать, уже тысячи метеоритов и тысячи астероидов уже должны были протаранить. Но случилось то, что планету Землю защищают они. Дроны, которые вы, наверное, не знаете и не видели, а видят именно летчики, часто особенно, они видят НЛО, который патрулирует нашу планету. Считается то, что если НЛО перестанут патрулировать планету Земля, то случится не обычная катастрофа. Упадут, наверное, множество метеоритов, астероидов и множество других явлений. Но это в научном прогрессе. Мы привыкли думать, что Земля — это необычная планета, где дает необычный ресурс для людей. Но суть в том, что Земля дает не только жизнь, но и дает сейчас множество таких необычных ресурсов, как золото, как алмазы, как нефть, как газ и так далее. Все энергич... энергетическая составляемость составляет планета Земля. Но представьте, от этого никто не уходит. Суть в том, что Земля это дает 2-3%, но основную дает жизнь и энергию. Это Солнце. Да-да. Представьте, не будет воды. Как вы думаете, откуда будет электричество брать? Ну, представьте, да, будет воздух. Но не, не представьте вы теперь совсем пустоту. А Солнце есть. Суть в том, что я говорю, люди вырывают до последнего корешка на нашей планете ископаемые. Но, конечно, произойдет необычное такое явление, как природное. Сейчас вы замечаете вулканы, пепел, дожди. А что дальше будет? Как вы думаете? Давайте погадаем вместе. Я уже говорил о том, что после необычных пожаров произойдет необычная вулканизация. Начнет просыпаться Необычные вулканы, которые спали почти тысячу и тысячу лет. И случилось то, что я говорил. Проснулись вулканы. Стали просыпаться не только вулканы, но и стало происходить землетрясение по всему миру. Да, оно еще не ощутимо. Но представьте, супер землетрясение. 10 баллов, даже может и быть больше. И что произойдет? Конечно, произойдет необъяснимое. Все необычные города, которые находятся на воде, могут исчезнуть навсегда. Но это так говорится, что нас это не грозит. На самом деле нас грозит еще больше. Не будет необычного явления, что супер вулканы могут не просто людям не дать дышать, но и уничтожить все живое, которое мы не сможем питаться, выживать и так далее. Но я хочу кое-что сказать, кто это все делает. В основном НЛО делать для того, чтобы люди осознали ошибки своих, можно сказать, в будущих и необычных явлениях. Почему и множество историй сейчас слагается о том, что НЛО и были на Земле. Они притворялись, они менялись, они... И сейчас они среди людей, пришельцы. Только мы это не знаем. Но они среди нас, и они пытаются сейчас сделать правильные весы. Но когда это все изменится, это надо... Гадать. То есть придет то время, когда люди начнут смотреть на друг друга и иду кивать головой, а что нам делать? Мы уничтожили всю планетную систему. Но увы, дорогие друзья, все это, конечно, догадки. Конечно, я не прав, но почему тогда военные пытаются уничтожить НЛО? Как вы думаете, они защищают? Фактически мы прекрасно понимаем, что НЛО делятся на много частей и их очень много, и они располагают огромную потенциальную мощь, которую людям надо, эту. Но скорее всего есть другая история о том, что люди пытаются забрать энергетику у этой необычного объекта. Когда они достигнут того, как они летают и как они бесшумно пролетают космические пространства, то люди добудят. Этот необычный момент, они смогут летать в другие планеты. Но судя пока, что происходит, мы с вами только максимум можем до Луны долететь и, скорее всего, обратно. Но это пока что. Ну а представьте саму другую картину. Может им энергия нужна для того, чтобы изменить нашу планету, сделать лучше, чтобы люди хотя бы думали, что они люди. Или как в фильмах будет Земля умирать, поселиться где-то в космосе, сделают типа город, и там будут люди жить. Скорее всего это возможно, но по многим причинам мы с вами пока играем необычную игру. Она называется «Выжить любой ценой». Скорее всего так и скоро будет. Ну а вы думаете о том, что люди делают с планетой Земля, а НЛО пока что защищает нашу планету, мы даем... К этой планете плохие руки, мы уничтожаем ее. Но суть в том, что, конечно, сейчас все изменится, в хорошую или в плохую, это решать вам. Это субъективное мое мнение, дорогие друзья. И я прекрасно понимаю, как вы будете думать дальше. Ставьте лайк, подписывайтесь, если вам было очень интересно и необычно. Ну а с вами был Тайна НЛО.